Всем привет! И с вами сегодня Вита Лобни. Мы продолжаем наш проект «Лобнинский кролик». И сегодня я вам хочу рассказать о загоне, который мы сделали для кроликов. Ввиду того, что наше хозяйство растет, набирает обороты, нам надо куда-то отсаживать крольчат, Так как леток уже не хватает, делать их не успеваем, поэтому мы соорудили такой загончик на скорую руку. По сути дела, это просто столбы и ряды. Кроликов в таком загоне можно держать от полутора до трех месяцев. Дольше держать мы их так не будем, поскольку их надо будет уже разделять и по половому признаку, и они могут начать копать. В загоне у нас есть несколько ящичков, где они могут прятаться от дождя. Ящички с крышами. Также для загона выбирали самое сухое место под деревьями, как вы видите. Для того, чтобы во время дождя в загоне было сухо и не было луж, так как ролики не любят на ночь кроликов мы закрываем в клет. Почему мы это делаем? Ну, для того, чтобы все-таки защитить как-то кроликов от всякой жирности, от животных и птиц, которые могут напасть. Форм у кроликов всегда в доступности. То есть, когда они у нас гуляют днем, это миски с едой и миска с водой. На ночь мы им ставим в миски в клетки и к клеткам подведены ниппельные поилочки, также с водой. Ну, в принципе, это все, что хочу сказать о нашем загончике, поэтому ставим лайки, подписываемся на канал. С вами была Вита Лобня.